иметь права там на что-либо снять вар например да ну, залил снял залил снял Наступление. Первый этап уже в наступлении. Мы первые сначала ядра будем кидать, потом вы, Лех, Мы, Я тебе скажу, когда. Так, ребят, у нас э, все с ядрами? Да. да. Значит, будем идти по в списку. Молдова у всех внизу, нет? Короче, по списку смотрите по Патию. Вот у меня идет первый хедаль, темный ангел, Ева, Да Лицф... ты говори просто, иди, А, тебе. все окей. Первый будет, видите, давать. Сейчас пока не даем. Сначала тапать отстреляется. Бьем. Сначала тапать отобьется, потом мы. Рапсу тоже сигнализируете. Если готовы, то, наверное, давайте чуть-чуть тянуть. Давай. Без рук нормально там, Дим? Да, А я даже не знал, что ее так подняли. Она шанчка Я же вам говорила. Что, давайте попробуем на Фрею. ДПС идет. Ух ты! Ты ч было? Да-да-да, лечи лечи. Смотрите на то, что она бафает. Так, это да, первый этап, ага. Сейчас моба, по-моему, не было, да? Да, не так уже есть. Там, что-то здесь. ёпс ты такой здоровый, глянь, видал? Че он ко мне бежит? Бейте его. Я завидуюсь, наверное. Я тоже думаю, нечего держать. А танк вылетел, сейчас это... Танк вылетел, стоп Вы Могу убейте, ребят. Сейчас у нас танк вылетел, зайдет, соберет все в кучу. Может мелких побьете пока Пошел. Мелких и бьем. Мелкие вроде как комп должны регить. Кстати, у Большого оригина есть неплохой ФП ХП. Он и был всегда с Регетом большим. А, мелкие, по-моему, они заново бегают, да? Они он сверху рождаются. Лена, поднимешь Вася? Угу. Они он сверху бегут по лестнице вниз. А что то у нас во всех дохнет? Запомни Лео. Ребят, ребят, так как нет танков, встаньте все, пожалуйста, у РБ, чтобы мобы прибежали к РБ и маги их масухами раскидывали. Все подходим к РБ. Есть РАПС. Давай. Да. Сейчас танчик у нас зайдет, попробует их всех собрать. Ну, к боссу. Deu, deu, deu. Da isso. У uh, Фрей, uh, кстати, также поплотнее друг к другу, стоит компактнее. Она что же, по-моему, понедельник всегда пятница откатывает, да? А раз вы подняли с нее шмот, значит, 99-й должен падать. И да. по-моему, С-80 падал, да? Или угу, упадет, угу. но там 50% шанса ожерелки. Это уже хорошо. Ну, их поскольку патриллярно продают, да? О, не скажу. Да, там или полтора, они же их эти. Да, ожирение, да, до двух, кажется. Цветонечка у нас зашла. Их ломают для кольца начала лапать. Да, чтобы кристаллы эти, кольца ближе, кольца делать. Тяжко, что-то на нас идет. Они не а били, одна потому пачка... что его танка билов, не было. Одна пачка била РБ. я смотрел. Нормально он идет. Ага. Реген на букву К держится и все. Ни не падает. Ты растяни у себя хп. И вот из этого целку не вовремя даешь в этом самом, в Инстах. ХП растяни, чтобы было растянуто. Сорок миллиардов это сколько воды нет. Ну, один к трем примерно 13 тысяч. 12-13 тысяч, да. Есть рапса. Есть рабствовать, Рапс, нет? Витя? У меня не, нет за... Вася, Ничего. есть? Да, я Давай. Жесткая mm -hmm. Она жесткая такая-то. По Она, по-моему, до пары всегда жесткая, до определенного, по-моему, пробития. Тетя СП тебе кто снес? <свят> Не знаю. тебе дал по башке. Сколько здесь времени дается? Час, я думаю, как обычно. Ну раньше да, давал, сейчас на 80 на внутри стадия. Просто, если ещё наверное, дам брошку, смотрю, этот процесс долгий, блять. 40 секунд дает. А ты? Больше минуты. Ждем до этого рабсопа. До боя две минуты есть дева если надо давай дева идет потихоньку идет идет что блин рассчитал что быстрее будет не юзал брошку Эй, можно было идёт. на первом этапе еще брошку ебать сразу раз ее так подняли она на S80 жесткая была то если её подняли под сотых Конечно на этот будет жёсткая Это как еще фринтезу не подняли? Я не знаю Да, я думаю подняли и фринтезу И фринтезу подняли И октависа я думаю, подняли А Ну с фринтеза может про тоже просто дроп сыпется Опа по балансу что-то надо Я... ядра наверно нет пока не надо нам ядра 15 секунд айрапс ну скажите она просто сливает до 1.1 это ничего страшного Это дебаф, наверное, какой-то она кидает. Ну, скорее всего, персональный. Рапс, вот Так, все Я готовы? Готов. Давай. Даю брошку. Упал. Упал. У меня лимиты есть. П6. Есть сердечко, могу дать? Давай сердечко. Я потом подниму. Даю сердце. А, Македонский РП забыли, но уже два есть. Так он вообще вышел из. Вот что нет. перепутал? македонского вообще здесь нет. Он вышел сразу, он только на заходку. А, да? Мы просто свите давали сердца А знаешь, что мне РП критонуло, мне сейчас только сейчас спало угу. Мне же больше надо Тебе вообще да У меня час РП вообще-то нахила критует Я думаю, это как-то с духом связано мне даже целес бывает на меня частенько критует массовый, который и на саде три раза критовал. После Фрея куда пойдете? На фракцию надо встать где-нибудь, чтобы вкануть на 20 хотя бы. Я не пойду с вами, пойду спать. Простите. Не прощу. Засыпаю. Да у меня ребенок заболел, я почти всю ночь не спала. У нас тут, короче, в селе горе. Короче, жена приехала с роддома старым ребенком, а пацан 10 месяцев умер. Изгорел. Господи. Да. Думали, зубы режутся. Температура. В больницу, короче, папа с бабушкой не ходили. Когда скорая приехала, Констатировали все. Констатировались, смерть А в этот же день мама со вторым ребенком приехала. Думали, зубы режутся. Ну, лезут. Тоже, когда они лезут. Так надо сбивать, даже когда не лезут, караница. не значит, надо оставлять, блядь. С градусником надо спать, блядь. Да. У нас когда малого температура была, я думал, я посидею. но ну, в принципе, я и так посидел. Согласна. Но... Poke. С этими детьми это вообще какой-то кошмар. <с Up> Столько нервов. Без них а, никак. А, а колек ватсабзал. Есть рапса. Да? Он ничего не пишет при этом. Давай. Так, ты давай, да. Так, Лех, мы ядра все проюз. А потом теперь ваша очередь, как так она кастует э, вот эта вечная. Шторм, там три слова, что. Шт... Пусть у вас по очереди там. Давай команду, чтобы по очереди кастовар давали, я. Я первый дам. Ты меня понял? Какой нас? По очереди. А какой? Замерзший шторм? Три... Или... три слова будет. Да, да, да. Первый даст два, -а, -а. а потом, видите. Давайте на 70% каста. Вроде бы как Сколько я помню, а что он пропадет да этот Нет, какой шар? Ну этот шар. Ну вечно отказ. Не, не, откат долги. Те, которые одноразовые, они пропадут, кажется, нет? У меня вечный. У меня постоянно тоже. Поднимаю. Чё, Костя вылетел. Ты че, Костя сто третий. А, тут я Все короче. Пора спать тебе в сварог вышел. Оказывается, ну вообще в пальце-то не был. Угу. Там обломали всю кухню. Я что-то бля тоже не это самое. Не думал, что бля так высоко-то подняли его, задрали. Поэтому, наверное, биржа такая дорогая. Не каждый может ее зафармить, допустим. Да, не Ну Че, ты думаешь, Спрос. солянкой зафармишь? Спрос. Солянка, как раньше, ты, наверное, сейчас не зафармишь. Ну, солянкой нет. Где ее этот? Три слова-то. Чуть я нету. Я тоже не видел. Замёрзший, штон, замёрзший штон. Да она редко зовёт. Леха, боя нету. Давайте я там... Двадцать секунд, рапс. Сейчас именно будет признать стихию какую-то. Есть рапс. Давай. Не Языки, не. Давай, не Вася. Есть, нормально. Я следующий. Да-да, Витя. -да, А так без мам бы хрен определить, кто за бьюза... Да, Да-да-да, за... фейл был бы однозначно. Чё один там должен быть? Нет или это все? Нет, это последний. А, сервер, а, сервер переместил как AC-07. Ааа, Костян вылетел, значит, вообще. Не, не, не, как вылетел вообще, я зашел. Не, ну мы думали, что вышел, а, оказалось, что вылетел. Не, критануло. второй стадии это моп ее этот, который били. Все, я понял. Я сто лет не был тут, блядь. Да я тоже, когда это было, С-80 шмот? когда это ему То есть на блеск куда нереально ходить, на кланов Фридов надо ходить. Че что, не прошли? Забиваем. Вот только сейчас. Так, это простая, да? Простая, да? не А что еще есть и Конечно. Так, а сейчас 85 выходит вообще фрея нет? нет, вот она апнута. Да есть 80 0,22, упала. Если просто есть, то И все. так. Нет, там было дроп так. Значит... Значит... Ух ты, куча камней. 7. Неплохо нападала. 6. Так, ожерелка Лех, давай в отдельную комнату с тобой. Спустимся. Так, там, там два шестой, седьмой, треса. нападала, ну, там, ведь, ребята. Лех, Да, да, сейчас. Э, слушай, чё подропа? Давай я тебе всё скину. А там ты уже, я как бы не умею делить, я не знаю цены вот эту. Ну давай, окей, хорошо. Почта мне выслали сейчас. Э, заснял оба состава все тогда на минус э, с этим с окном македонс как делаем его не считаем или 50 процентов не, на него не считаю у -у -у. все тогда, окей, на 11 значит правильно так сейчас я да на 11 сейчас я подожди да. мне надо понять кто что поднял у меня ну вся, вся вся у тебя. У тебя там получается три э, этих самых тряса должно быть. 6, 7, 4 уровень. Ожерелка а ангела и свиток модифицировать оружие. это я не знаю, что это такое вообще. Это дешевый тишё... брамму, да. которая. Да, дешевый. Ага, и часть расчленителей Хелиуса какая-то. Если там кусок, то можешь его даже не присылать. Там у кого он есть, тому и оставь. То кусок. То, что ценное, короче, то высылать, чтобы голову не ломать. Ага, все. Хорошо. Спасибо большое. Будем ходить А какой у него откат? Раз в три или что? Раз в неделю. А, потому что не три раза в неделю, как было там допного. О Окей, сюда Я думаю, будет возможность, хотя я не знаю. Я сейчас по точно по посмотрю, какой у него. давай.